И тут он мне пишет, запили, пожалуйста, реалист каст про расходность русских мужчин на войне. Мол, погибают русские мужчины на войне, и это как бы нарушение их прав. Я бы ответил, что нифига подобного. Но я, поскольку понимаю, что ты украинец, и тебе нужно проводить всяческие разные ликбезы, я все-таки решил ответить и записать Дело в том, что для того, чтобы ты задал этот вопрос Для того, чтобы ты написал этот комментарий Жизнь отдали 27 миллионов русских мужчин ну там не только были русские, там были и буряты, и татары, и украинцы в том числе. Там были все. И не только мужчины, но еще и женщины. С тех пор демографическая пирамида России напоминает вот такую елку. И постоянно несколько лет случаются демографические провалы с такой завидной периодичностью. Это потому, что та война выкосила огромное количество российских мужчин. Да, тогда были военно обязанными все. На войну шли все. И мужчины шли, и женщины тоже шли, и тоже воевали. И в тылу они работали, и от голода умирали. Все было. Понимаешь, все было для того, чтобы ты сейчас сытый и довольный мог попросить меня что-то там выложить на YouTube. Но касательно сегодняшних событий, да, я же понимаю, что вы просто такой с подковыркой, давай реалист, поборись за мужские права, сходи там к Путину, скажи, что Путин, посмотри, мужчины гибнут на войне, это же нарушение мужских прав. Ты понимаешь, я не такой тупой, как феминистки. Они могут такое говорить, но дело в том, что сегодняшняя спецоперация и другие военные операции, например, в Сирии и в Грузии, Совершаются исключительно контрактниками И контрактники работают за бабло За бабло работают, причем за очень неплохое бабло На сегодняшний день зарплата контрактника в российской армии в районе 300 тысяч рублей, если я не ошибаюсь по крайней мере, именно такие объявления я видел о том, что да, вот требуются люди, значит, которые готовы рискнуть своей жизнью ради стратегической безопасности Российской Федерации. Ну а если как бы выживете, если все будет отлично с вами, если победим то получите 300 тысяч рублей за каждый месяц, проведенный в боевых действиях и на спецоперации. Причем это не обязательно каждый день там бегать стрелять. Бывает так, что они там сидят, ждут приказа, противник не атакует. Ну, сидят, бамбу курят и как бы ничего не делают. Поскольку этих людей никто не принуждает подписывать контракт, они это делают по собственному желанию, за деньги, то никакого нарушения мужских прав я не вижу. Более того, у нас женщинам предоставили расширенные права в этом плане, то есть женщина может подписать контракт Служить по контракту Но в случае начала каких-то боевых действий Она может с этого контракта легко сдриснуть Она может сказать, все, я увольняюсь Мужчина не может, он обязан значит, служить Там Подписал на 5 лет будь, э, будь значит, любезен Все эти 5 лет и отработай А женщина может в любой момент Написать, ой, война началась Все, я побежала Тут, конечно, можно сказать, что это нифига не равноправно Что они вот в мирное время Записываются в армию там получают какие-то контрактные деньги, а потом, как только угроза жизни начинается, они сваливают. Ну, кстати, не все, не все, но имеют такую возможность. Да? Это как бы вроде как бы несправедливо. Но давно уже выяснили ученые демографы такую вещь, что для, так скажем, восполнения популяции нужно сохранять именно женское население. Потому что женщина рожает. Мужчина не рожает. Один мужчина способен оплодотворить множество женщин за год. А женщина за год способна родить только... Один раз, ну может быть двойню она родит, может быть тройню, да? но чаще всего рожают одного за один прием. Поэтому еще даже в древние времена правители всего мира смекнули, что как-то женщин надо оберегать и желательно, чтобы они не дохли, потому что иначе размножаться тогда не получится и выжить тоже не получится. Передать гены в следующее поколение без женщины как-то вот никак. Ну не умеют мужчины рожать, ну что делать? Но если в текущих условиях сравнивать расходность российских мужчин с расходностью украинских мужчин, то у украинских мужчин как бы дела намного хуже обстоят, потому что в России нет никакого массового призыва и не планируется, и не будет его. А в Украине он есть. И на сегодняшний день в общем-то, у вас там, я так понимаю, статья. Если вы не приходите в военкомат и если вы не идете защищать какие-то там чужие интересы или что вы там защищаете я понять не могу. Самым разумным решением в вашей ситуации было бы конечно сдриснуть из Украины в период с 21 по 24 февраля когда уже 21 стало понятно что дело конкретно пахнет керосином и надо просто сохранять свои жизни, бежать, бросать все Самые умные украинцы так и поступили Сейчас выпрашивают гуманитарку в Европе Некоторые в принципе и в Россию даже сдриснули И здесь уже неплохо устроились вот. А те, кто поглупее, остались и воюют теперь за чужие интересы, за бесплатно В отличие от российской армии, которая воюет все-таки по собственному желанию и за бабло Поэтому давайте вот теперь рассудим, у кого нарушение мужских прав больше. У украинских мужчин или у российских мужчин. Вы там говорили, у вас там есть свобода выбора, да? Вы могли такое решение принять? Вы можете обезопасить как-то себя? Нет, не можете. Вы говорили, у вас там свобода слова. Вы можете об этом сказать своему президенту? Я думаю, что тоже не можете. Поэтому ну, масштабы вашего вранья мы уже, конечно, давно оценили, давно над ними ржем. Исход всей этой битвы будет понятен. Но э, давайте еще рассмотрим вот такой вопрос. Как влияет расходность мужчин на военных действиях, на дальнейшую судьбу э, страны, в которой это все дело происходило? Как показала практика Великой Отечественной войны? Даже потеря 27 миллионов человек, а в основном это были, конечно же, мужчины, даже потеря 27 миллионов человек фатально не влияет на эту страну. Страна все равно восстанавливается. Конечно, были различные проблемы, было очень много детей, выросших без отца. Мы потеряли, так скажем, лучших своих мужчин. Но, тем не менее, страна каким-то образом восстановилась, правда же? И если говорить сейчас о сегодняшней расходности, то она как бы и для Украины, и для России, она, я бы сказал, что незначительная. Даже если брать самые лютые цифры о количестве погибших, 30 тысяч там, по информации с одной стороны там у противника, значит а у нас мол, нет потерь с другой стороны то же самое говорит у них 30 тысяч у нас нет потерь ну допустим 30 тысяч стоит с другой стороны это население знаете ну маленького райцентра как но ну, на общую ситуацию в стране это не повлияет никак вообще уже давно прошли те времена когда количество людей определяет исход сражения оно и раньше было не особо важным, потому что побеждают не числом, а умением. И был такой э, древний полководец Пирр, как вы помните, который одерживал победу, но ценой таких потерь, что ему приходилось каждый раз собирать новую армию. Вот с тех пор пошло выражение "пиррова победа. Ну как бы овчинка выделки не стоит. Вот. Для России, особенно вот для людей, которые живут далеко от театра всех этих действий, для нас это вообще никакого влияния здесь не имеет. Я, например, нахожусь за 5000 километров от всего этого. Здесь тихо, спокойно и вообще всем абсолютно пофигу, потому что у нас тут своя жизнь, свои медведи, свои, свои собаки, свои бабы. Нам тут своих проблем надо кучу решать, а там еще с той стороны орут, там, ой, спасите нас, у нас тут что-то какие-то ракеты прилетели, ужас какой. Ну так уже пора понять, как бы, что надо сделать для того, чтобы ваши права не были нарушены. Надо, наверное, все-таки войти в состав Российской Федерации, потому что, как я уже сегодня объяснил, в Российской Федерации с правами мужчин все обстоит намного круче, чем в Украине. В Украине даже нет никаких мужских движений. Видимо, там это запрещено. И, насколько я помню, уже года два, наверное, у вас есть закон, который обязывает Подписывать бумагу о согласии на секс. но ну, Это вообще, конечно, отдельный идиотизм. Вы, кстати, расскажите в комментариях, много вы уже таких бумажек написали. Много как бы, деревьев-то загубили, да, она же из древесины делается бумага. Как там у вас дела с экологией-то теперь? Так что выбор только один у вас есть. Если кому-то сильно не понравился этот ролик, извините, вы сами напросились.